Здравствуйте, уважаемые! Начнем-ка мы, пожалуй, серию выпусков из далекого 2013 года. Надо сказать, отойдем к началу истоков. Четыре кулинарных ролика вас ждут из тех самых времен, когда еще все было иначе, все было по-другому. То, с чего многое начиналось. Пишите в комментариях. Под этими видео и будет 4 пишите под каждым видео, с чем у вас ассоциируется тринадцатый год, какие воспоминания приходят к вам на ум, что помните, что любите, что ненавидите и все такое. 4 кулинарных ролика, отснятых в сентябре 2013 года. Первый из них прямо сейчас. Поехали! Помнишь, как все начиналось? Всем привет! Мы начинаем готовить наш борщ. С вами Джон Невский. Он же Егор в автонароде. Мы будем готовить сегодня адский борщ. Для него у нас есть свиные ребра на кости. Да? их мы сначала заливаем водой, ставим бульон, и потом уже начнем, собственно, все остальное нарезать овощи. Заливаем водичку. Первый бульон, как и положено по взрослой рецептуре, мы всегда будем сливать. Как только доходит мясо до кипения, сливаем его и заливаем заново, чтобы вся гадость, что содержится в нашем как будто бы отличном мясе, уходила. Все, пошло вариться. Мясо варится, занимаемся теперь, собственно, нарезкой. Для этого нам нужна доска. Большая деревянная, хороший металлический нож. Нарезать будем первым делом сначала мы овощи для поджарки. Резать будем картоху. Свеклу натрем на терке, морковку, собственно, также. же. Картофель режем свободно. Так, кому как больше нравится, брусочками, кубиками, у меня получится что-то среднее между тем и тем. Сначала вот так вот. На такую небольшую кастрюлю нам вот таких вот трех картошек, в принципе, будет вполне достаточно. Итак, мы нарезали картошку. Теперь будем готовить овощи для поджарки. У нас есть адская машина, спасающая любого человека. Ленивого, трудолюбивого, любого от лишней траты силы и энергии. Супер блендер, супер -контейнер. фирмы брал Поехали! Так, первый бульон мы уже слили, он закипел. Теперь у нас начинает вариться мясо уже со вторым бульоном. Пока у нас оно варится, мы займемся обжаркой. Для поджарки для нашего борща нам нужен чеснок, имбирь, немного перца чили, немного розмарина. И потом мы туда еще закинем помидор и красный перец. Поступаем в последовательности. Сковорода у нас уже нагревается. И сейчас мы к ней добавляем масло. Масло у нас в холодильнике. Берем обычные растительные без всяких этих понтов. Берем немного. Так как плита газовая нагревается быстро, поэтому тупить не будем. Сразу пошел у нас сюда чесночок. Немножко розмариновых веточек. Стебли нам не нужны, берем не на верхнюю. Ну и, собственно, теперь начинаем уже основные компоненты это наша натертая морковь и шинкованный лук. Плита хорошо разогрета, поэтому чеснок быстро даст свой аромат, размаринчик тоже быстренько даст свой аромат. Теперь пока это все у нас разогревается, натираем совсем немножко, совсем чуть-чуть имбиря, потому что имбирь это штука довольно веселая. На мелкой терке Примерно вот солька. С ним можно перестараться. Получится у нас где-то вот так. Просто просто для аромата, без фанатизма, без всего этого дела. Так, бульон у нас теперь закипел. Вынимаем мясо. Потом мы его снимем с кости и добавим уже при окончательной готовности, буквально за пару минут. Вот она наша свининка. Кипящий бульон нам тоже пригодится, поэтому пока мы картошку не закидываем, сейчас мы закинем в нашу обжаривающуюся овощную поджарку немножко чели. Дальше сразу же идет свекла. Сразу за свеклой мы добавляем Именно на свеклу примерно одну столовую ложку сахара и лимонный сок. Лимонного сока желательно чуть побольше, чем сейчас. Добавляем, но вот у нас так сложилась ситуация, поэтому у нас где-то одна пятая часть лимона. Лимонный сок с сахаром дадут свекле очень быстро мариноваться и проконсервироваться, поэтому она сварится быстрее. Теперь мы это размешиваем, а кипящий бульон мы сейчас будем использовать для того, чтобы в нем ошпарить помидор, который тоже у нас пойдет в поджарку. Мы буквально совсем надолго, на минуту может быть на полторы опускаем помидор в кипящую воду, и потом легко и просто удалиться от кожура. Итак, лимон. Мы добавили теперь нужно отправлять помидор помидор мы сняли с него кожуру после того как мы подержали немножко кожицей берем вот так вот нашу молочку, закидываем и прям там же прям там же в сковородке его измельчаем раздавливаем и получается как бы более чем натурально лучше чем всякая томатная паста никаких крахмалов все все самое естественное Помидор добавляет свой сок. Сок уже выделился из свеклы, поэтому поджарочка у нас сейчас будет подпушиваться совсем недолго и немного. Вот Помешали, теперь, так как у нас уже бульон кипит, мы закидываем туда картошку. Пусть немножко варится картошка. Поджарку идет следующая специя красный перец, черный перец лимонный. И обычный черный перец горошки. Поджарочку. По чуть-чуть всего добавили. Перемешиваем. Ну и пока пусть подтушивается. Итак, наша свекольная морковная поджарка уже готова. Она уже протушилась. Теперь мы ее можем спокойно запускать в суп, где у нас уже варится картошка. Аккуратненько, потихонечку оно вот все пошло, пошло, пошло сюда. Вариться ему теперь совсем немного, так как картошка уже проварилась. Свекла и морковь протушились. Теперь в следующем у нас будет через 10 минут мы запустим уже э, все наши специи. Перец горошком, кинем немножко базилика, лавровый лист и еще подсолим, там уже попробуем на сколько и по сколько. И потом уже за пару минут до готовности пойдет мясо и наш борщ будет готов так наш борщ дошел уже до такой стадии своей готовности, что пора бы добавить ему немножко перца. Лаврового листа. Совсем чуть-чуть листиков базилика для аромата. И теперь стоит попробовать уже на соль. Пробуем на соль. Немного подсолить все-таки надо. Все. Следующим ингредиентом у нас уже сейчас идет мясо, так как суп практически готов. Пускаем прямо вместе с костью, как посоветовал мне один мой хороший товарищ, дабы далось еще больше аромата и есть было бы еще интереснее. Финальная стадия, последние 5 минут настаиваются, специи дают аромат и можно будет есть. А вот и наш борщ готов. Пока мы его готовили, я придумал название это борщ. Имени группы Скворцы Степанова Или Степано-Скворцовский борщ Вот он так выглядит Что ж, едим Рижный борщ очень вкусный борщ Насыщенный с ароматами Под него у нас есть сало Но ну, а теперь Это уже совсем другая история Комментарии к этому блюду Вы оставляете внизу Рецепт будет там же это единственные курсы, которые вам нужны. Добро пожаловать на мои курсы элементарной кулинарии.